Проходим проводник, диск C, пользователи. У меня это Сергей, Апдата роуминг InScape, папка SyncStitch. Выделяем фонд правой клавишей, править, на рабочий стол, создать ярлык. Это для того, чтобы потом вы каждый раз не ходили по проводникам. Сворачиваем фонд ярлык, открываем папку, Тут имеются все шрифты, которые встроены в Можно взять любой шрифт за основу, однако они содержат только латынские буквы. Но я подготовил шрифт, который содержит как латынь, так и кириллиц. Мы выделяем правой клавишей копировать. Применять будем шрифт до урока Камбрия. Поэтому мы выделим, напишем на латинице камбрия. Подчеркнутая RU чтобы вы не перепутали. Открываем эту папку, фонд, font.json, выделяем, удаляем. Если вы шрифт будете применять самостоятельно, вы можете открыть файл в текстовом редакторе и написать свои пожелания и так далее. Если будете применять сами, это делать вообще не обязательно. Картинка, которая содержится в моем шрифте, мы сделаем свою. Открываем Inksich, проходим расширение, Проходим управление шрифтами. Создать JSON. Напишем наш шрифт. Cambria.ru И определим место, где он находится. Находим нашу папку Cambria.ru Выбираем файл SVG со стрелочкой. Применить. Закрыть. Проходим рабочее поле. Открываем фонд. Проходим Cambria.ru у нас появился новый файлик, в прописано имя, которое вы задали этому шрифту. Предполагается, что у вас уже имеются подготовленные буквы в виде файлов, как рассказано в предыдущем ролике. Я подготовил отдельный набор букв, небольшой, которым будем заменять имеющиеся буквы. Выбираем этот файл «Открыть». Разворачиваем, новое окно, файл, открыть и выбираем папку, в котором имеются подготовленные буквы. В этом файле содержится надпись «Наша Маша». И для этой надписи созданы четыре буквы – N, А SH, большая. Эти буквы мы заменим в оригинальном файле. Для этого нажимаем на значок, держим два окна параллельные, в одном будет Написана надпись и загруженный файл со стрелочкой. В этом месте показаны все ваши буквы. Если мы закрываем глазки, то у нас ничего не показывается. Открываем наша машина, Выделяем букву AN. Копируем Ctrl-C. Проходим Shift со стрелочкой. Справа в объектах находим большую букву N. Русскую. Показываем ее. Нажимаем на глазик. Это буква N нашего оригинального шрифта. Выделяем эту букву N и вставляем скопированную букву из подготовленного шрифта. Ctrl V. Эту букву покрасим другой цвет. И подгоним ее так, чтобы он опирался так же как и шрифт. Подгоним по высоте и поместим точно... По этой букве N, оригинальной. Можно стрелочками, можно мышкой. Если перемещаем мышкой, удерживая клавишу Ctrl, тогда он не будет смещаться по вертикали. Подгоняем точнее, чтобы у нас по краям было одинаковое расстояние, но мы можем также потом это дело подровнять. Это наша выделенная буква, мы ее пока вскроем. Выделим то, что у нас осталось. Клавиша Delete, удалили. Опять находим букву N, которую мы только что создали. Нажимаем стрелочку. У нас показывают два файла. Эти файлы должны быть нижние обязательно открыты. Верхние может быть закрыты и открытые. Верхние закрываем глазик, чтобы эта буква постоянно не была на рабочем поле. Но для проверки мы откроем глазик. Выделим всю букву. И покрасим. Черный цвет. Удерживая клавишу Shift. Теперь мы эту букву скроем. Пересохраняем. Ctrl-S. Теперь проверяем. Для этого мы пройдем файл. Создать новое окно. Проходим расширение надписи. Разворачиваем стрелочку. У нас написано старославянский Shift. кирилли Cold. Это наша основа. Верху к Амбриору. Но мы значок еще не поменяли. Поэтому отражается этот значок. Сначала выбираем Кирилл и Колт. Пишем. Наша Маша. Смотрим результат. Применить выйти. Поместили выше. Опять проходим в расширение. Надписи. Стрелочка. Выбираем Cambria.ru. Пишем. Наша Маша. Ждем. И наблюдаем, что у нас буква N, первая, уже заменилась. Осталось заменить три буквы. А, Ш, М. Что мы сейчас и сделаем. Ну, сначала мы применить выйти. Буква N у нас отсутствует. Значит, мы где-то отключили ее показ. Вернемся к нашей букве. Буква N. Развернем. Автосатин должен быть глазик открыт. А здесь закрыт, вверху. Ctrl-S, пересохраняем. Опять проходим файл, там где у нас Маша не полная. Щелкаем, проходим расширение, проходим надписи. Видим нашу Машу, Камбрия, ждем. делаем применить выйти. Наша Маша полная, мы ее поместим ниже. Следующая буква А. Ищем букву А. Вот она. Глазик открыли. Это буква А. Прошли там, где у нас имеется наш шрифт. Выделили букву А. Скопировали Ctrl-C. Вернулись в окно с буквой А. Букву А выделили. Вставили Ctrl-V. Покрасили в отличный цвет. Сделали вы высоту равную. Оригиналу. Еще подогнали по центру. Можно стрелочками. Спрятали. Все выделили. И удалили. Нашли нашу букву А. Показали, покрасили в черный цвет. И спрятали. Пересохранили. Ctrl S. Демонстрировать не будем. Сразу проходим к другим буквам. Остальные буквы обрабатываем по такому же принципу. Проверяем. Теперь у нас все буквы в наличии. Расположим рядом. Выделим. Пройдем. Расширение. Визуализация. Симулятор вышек. Добавим скорость. Значит у нас наша Маша вышита оригиналом. Который был основой для нового шрифта. Нижняя надпись мы заменили только букву N. Русская. Не буду аж. А нижняя буква создана нашими новыми буквами. По мере необходимости выполняем новый шрифт новыми буквами, пока не получим полный шрифт. Теперь нам нужно создать картинку для нашего шрифта. Выберем только Нашу Машу уже использованы. Хамбрия не пишем, потому что у нас не все буквы. А назовем наш Shift наша Маш. Поэтому мы пройдем расширение. Симулятор вышивки. Добавим скорость. Объемный просмотр. Немножко уменьшим, чтобы был запас. Удерживая клавишу Ctrl, вращая колесик. Делаем Print Screen. Закрываем симулятор. Открываем новое окно, щелкаем, вставляем Ctrl-V, картинку. Закрываем замочек, отключаем по сетки, щелкаем в стороне, выбираем прямоугольник, выделение. Замочек снимаем, задаем пикселы, задаем 1200, а по высоте 120, выделение. Выделяем нашу машу, картинку. И умещаем так, чтобы наша маша помещалась в рамку. Все выделяем. Проходим. Обтравочный контур. Установить. А сейчас мы пройдем в файл. Экспортировать PNG. Экспорт как. Находим. Рабочий стол. Фонд ярлык. Хамриеру выделяем картинку, которая имеется, сохранить, заменить, открываем, создать расширение, надпись, нажимаем стрелочку и видим, что теперь присутствует наша маша. Потом вы замените эту картинку своей картинкой, выбираем нашу машу и пишем также наша маша. Ждем применить выйти. Нажимаем клавишу 4. Выбираем реалистичный просмотр. Если нас все устраивает, значит наш шрифт пополнился четырьмя новыми буквами.